я сказал, что закончить, будем с вами заниматься. Будет разговаривать, все документировать. Помещайте. Вот еще одна просрочка. Слушай, ну хороший улов. это не Как Никогда не прострочка? Это не просрочка? Это? Не это не просрочка? Это Серьезно? Нет. Не трогайте не считаю, наш нет. товар. Так это просрочка или нет? Нет. Да, это наша проблема. Мы тогда да, я засуха. согласна. Да, я считаю, это тоже как просрочка. Это перекладывание вины. И это конкретно ваша вина. Это наш косяк, согласна. Если вы так хотите, то У нас просто не было такого. Вот тоже неправда. Странно. Вы директор магазина и не в курсе? Там просто хакеры. Хакеры? У нас, к сожалению, нет машины такого времени, как чтобы быстро к вам переметнуться. Он бы еще сказал сквозану. Вы переводите стрелки на них. По фене начал ботать, я так предполагаю. Подождите. А что, подождите? Подождите. А что там? Вот мы закончим, и да мы вы... с вами будем долго заниматься. В Серьезно? Да. Я не тороплюсь. Звучит как, у... Звучит как угроза. Так, стоп. Знакомые глаза, где-то виделись. По глазам узнаю. как у вас дела. Работаете? Да. Серьезно? Так, подождите, работаете ли службу несете? Нет. Рыба должна быть в маске? Ну, я Но думаю, что нет. Именно защитную. Не медицинскую, не гигиеническую, а именно защитную. Напечатать. Напечатать могут. И не подписать. Просто, ну, сошлитесь на норму права, а не личное мнение выражать. Остановление губернатора. Не вступает в силу со дня его подписания. Подписи нет. Подписи нет. Документы подписаны и хранятся у губернатора. Вы нас доставлять будете? Наше дело предупредить, если кто-то подскользнется. Обман покупателя. Семь рыб на общую сумму примерно. Тысяч. Ну я усматриваю коррупционную составляющую. И зачем людей травить просрочкой? То есть вы сейчас за собой вообще вины никуда не чувствуете. О чем говорить за качество, значит вы не отвечаете. Я согласен, просто да, это наш косяк. А с кем ты связь там держишь ты говоришь? в общем чате? В общем чате. А, а, И сколько у нас там этих деятелей таких сейчас на данный момент? Много Сколько человек? Пять-шесть? Больше? Больше? Намного больше Чё, серьезно? Так, ничего себе Вот это да 4 14 00 да я не собираюсь это покупать мы ну, просто при оформлении скажем вот еще одна прострочка тоже изымать 1 2 3 4 5 6 7 лучше на хороший улов девушка здравствуйте, здравствуйте. А, здравствуйте. Подскажите, нам нужен директор магазина либо зам угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Я директор. Да, Татьяна... Директор. Да. Татьяна Борисовна. Здравствуйте. Общественная а... организация по защите прав потребителей. Угу. Просрочечка у вас, Татьяна Борисовна. А это не просрочечка. Когда не просрочечка. Как это, не Сегодня какое число? Что вы сказали? Вот, пожалуйста. Это не просрочка? Я вам сейчас могу показать именно документ, который идет на коробке. Просто это у нас весы, сейчас проблема с весами со всеми. Я сейчас как раз это все делаю. Серьезно? Это, это уже да. как бы не где он не относят. Мы вы... товар взяли с полки, он уже наш. Смотрите, но мы его еще не оплатили. Мы можем предоставить срок годности на это рыбе. Так он уже написан вот, вот, на маркировке. Написано, ну, ну, нам соглаш... Согласитесь, заморозка не может быть. Изготовлено на 23-12, -го -го года, на 24-12. -го -го. Я, я вот что вижу, вы, то девушка, и говорю. Девушка, девушка, не нет, на... нет, нет, Не портите. Не, не, не, не трогайте наш товар. Это наш товар, мы уже взяли его с полки. Как-то можете прокомментировать? я говорю, проблема с весами, заявки есть. Так это прострочка или Нет. Нет. Это... Извините, девушка, вас не спрашивают. Вы заместитель директора магазина? Да. Мы сейчас разговариваем с директором. Хорошо. Татьяна это Борисовна. проблема технического. Да. да, это достаточно. Предоставляет... Поэтому, да, это наша проблема. Да, это но ну, это действительно техническая проблема без сахар. Я вам могу предоставить именно с коробки всю информацию. Дай пакет, пожалуйста. А что вы скажете? Вот на это спаржа. Дата производства. годин да, годен тут написано. Дата изготовления 16 ноября 2021 а года. Здесь что не так. Подождите, сейчас разберемся. 16 ноября. А. ноября. А. ноября. Но Годности 30 суток. А ну, это да, и То же самое с тортом. Смотрите, по букве Б, да, вот написано Б максимум 7 суток хранения. У вас заказ, по букве Б 11 декабря, а, а до, почему-то указано аж на 15 суток вперед. Но это производитель. Это, да, я считаю это тоже как просрочку, но это производитель, это производитель Нет, вы не вы, знаете, я, это понятно, да. да вы, но вы же выставляете это на прилавок, и покупатель берет у вас прилавка и идет оплачивает товар. Правильно я понимаю? Ну, Причем, я просто... У них сейчас меняются все сроки ну, годности, поэтому мы Нет, не это, всегда... это, это, называет, это называется перекладывание вины. Нет, я, нет, сути, я по, принимаю вот за это, да, я по принимаю сути, свою, По сути это дела, это ваша, конкретно ваша вина. И это конкретно ваша вина. Ну, техническое. Это техническое С этим я могу просто поспорить как бы, Ну, ну что тут это... спорить Нет, все, В 7 я, утра вы истет срок дело хранения, в все. том, что а, спорить это вы не с нами будете Это будет, будет ваш представитель Оспаривать это дело в суде Но здесь четкие и ясные доказательства Что я как потребитель Пришел в магазин Загрузил, скажем так, тележку И пошел оплачивать товар но мы единственное, что не оплатили, потому что мы увидели, что здесь является просроченный товар. Понимаете, в чем дело? Ну просто это дело в том, что это даже неправильно промаркировано. Это, это промаркированность. Это, это это а а тут все равно административка. Согласна, и, да, так, и так, это, и так. Это, это. наш косяк, согласна. Это вы уже перед Роспотребнадзором будете оправдаться. А, кстати, спаржу и торт мы купили вчера. Чеки есть. Давайте сделаем возврат или обмен. По, по чекам мы сделаем возврат, а все вместе мы сейчас будем вызывать полицию и оформлять. А нельзя как то без этого? А, а, без как, а как можно подругу? Показать вам срок годности это или... Девушка, будьте добры, пожалуйста. Я вам уже неоднократно делал замечания. Отойдите, пожалуйста, мы с директором поговорим. Это мой зал. Я понимаю, но она постоянно вмешивается в разговор. Так, не, не, не, это... Просто действительно на рыбу я вам могу предоставить информацию Которая именно срок годности заморозки именно этой рыбы Просто ее промаркировали, во-первых, СПМ Это которая дефростированные рыбы Да, она если 23-го, то 24-го У нее всего вы, сутки Татьяна Борисовна, я понимаю, что вы хотите как-то нам доказать Что вы не являетесь нарушителем Но по факту вот это приклеено здесь Товар лежит здесь мы идем на кассу, оплачиваем товар, получается, что товар просрочен. Ну, это ваше право. Ничего сказать не могу. Ваше право. Будьте добры. Хотите... Будьте добры, пожалуйста. Ну, это наш товар. Вот, это, вот данный оплачен, не? а этот uh, у нас Селеги. Мы его, возможно, купим. Пожалуйста. Ваше право. Я вам ничего сказать то, что мы хотели от вас услышать, мы услышали, оповестили. Мы намерены вызвать полицию и оформить все по этапу. Ваше право. Все. Благодарю. Договоритесь, вы пожалуйста. Звони. Если вы так хотите, то что хочу Руд два участкового, либо оперативно следственная группа Юность и восемь, да? А вот здравствуйте. А, с вами говорит Организация по защите прав потребителей Дмитрий а, Я попрошу либо следственную группу, либо участкового а, по адресу Юности 8, Юности 8 а, магазин Перекресток. Старшина полиции Лукин. Все ожидаем. Спасибо. У нас, значит, много просрочки товара в магазине «Перекресток». Надо зафиксировать, и будет составлен либо протокол на месте, либо будет составлено заявление. Протокол осмотра происшествия. Про... Нужен протокол осмотра происшествия. И под ответственное охранение еще сдать. Либо им, либо магазин. Про... Происшествие. Просроченный товар есть приобретенный и есть просроченный товар на витринах магазинов. Все это загружено в тележку и ждем вашего. Мы фиксируем аудио-видео аудио, протокола. Но вы же можете оставить протокол на месте. Это может сделать либо а, следственная группа, либо участковый по данному району. Они просто промаркировали ее неправильно, видишь, СПМС. А, это кто? А нужно заморозиться? Представитель по поводу СССР, общественной организации по защите прав потребителей. Да, так точно. Все ожидаем. А что у вас там говорят? Акцию хотят отменить, да, совсем? Ну вот это за качество отвечаем. А? Нет? А там вроде как сейчас сколько процентов возвращают? Отсюда, если у вас Ничего не слышу. Отсюда, вот если с этого всего, будет одна рыбина. Одна рыбина? Да. А, а как же баллы? Ну, баллы начисляются, да. А баллы сколько процентов от стоит? Можно посмотреть, а да, чек, насколько у вас выпущено. Ну, допустим, Ну, тут примерно на 50 тысяч. Ну, баллов будет, нет. Ну, не ну, я решаю просто начисление баллов. Ну, там есть же четкие условия. Вы не читали еще что ли? Не помните? У вас, вас никто возврат не делал? У нас просто не было Вот тоже неправда. Где-то недели-две назад мы делали возврат. 50% нам вернули. Тоже не в курсе? Ну, нет. Месяц назад Месяц. Но дело в том, что я не могу сказать, сколько вам Не Я насчитываю. Я пишу заявку, ну, а они уже насчитываю. Ну, сколько на данный момент вы не, вы не знаете, сколько процентов. Ну, я не могу вам сказать, сколько вам баллов вернуть. Странно. Вы директор магазина и не в курсе, сколько баллов должно вернуться. Потому что баллов возвращают не я. Ну, я понимаю, что не вы. Но вы должны быть в курсе. Ну, я заявку дам, а они уже... Вас сказали. обязаны оповещать, там, я не знаю, по корпоративной почте или еще как-то под роспись с условиями акции за качество отвечания. на понимаете, А программа лояльности сколько предполагает на карту зачисления? Если я просто купил мне просрочку, допустим, у на 100 тысяч набрал. Сколько мне баллов упадет за купленный товар? Опять же, смотря какая у вас программа, привязана к вашей карте. А ты у что, там разве разные? Ну, конечно. Я сейчас себе, например, пакет привязала. У меня там больше баллов начисляется, чем на обычную карту. Ну, примерно на сколько процентов? На ну, процентов 10 там начисляется. Что-то слухи ходят, говорят, что будут отменять эту программу. И лояльности. и лояльности, и за качество отвечаем. Ну, знаете? У нас просто проблемы с лояльностью. Да. А что за проблемы? Ну, там просто хакеры у нас. Хакеры? Да. А, ну, я тоже про это слышал, что у вас кто-то взламывает, и из-за этого вы вынуждены пронижать процентную ставку, чтобы... Народ не, не злоупотреблял. Ну, нет, мы не понижаем. Баллы начисляются так же, единственное, списание, Меньше сейчас идет. Ну, то есть... 50% всего вы можете только списать. 50% можно оплатить товара по баллам. Да. Ну, вот, получается, по лояльности минус 50 и по просрочке тоже минус 50. И в итоге выходит 25%. Мы тогда вас не задерживаем, мы ждем полицию, как только ну, приедет. Тогда, да? Да. Через Кассирова, да, можно позвать? 20, да, тогда Вы можете, в принципе, возврат оформить, но на... а Это после оформления полиции. Благодарствую. Так, ну что, я думаю, пока они едут, надо сразу им написать да и все. зачем? Они напишут, вот текстом дашь, пускай сами пишут. Устное обращение примите, вот текст. Здравствуйте. Интересно. А морщинки на глазах-то появляются? А? Морщинки на глазах-то появляются? Конечно, там такие. Знаешь, человек улыбается под маской, скорее всего. Но если морщинки на глазах появляются, значит улыбается, да? А вы из-за этого морщитесь, да? Семь рыб по каждой по 4000. Есть 4, 3, есть 3900. Так, Жуматаева, Ускерова, Альбеева, Левчикова, Салахудиннова, Иванова, Алена. Слушай, а что-то я за, за зам-то другая была? Нет, почему я не подписаны? Зам директор? Вот, вот же подписано. Зам директора, зам директора. А зам директора другая подходила? Переназначена, что ли? Так, во сколько ты вызвал? Примерно 14.30. Через полчаса контрольный звонок. За 4 часа вызывают. Так они же не любят эти моменты. Их сейчас там проконсультируют, что надо сделать, как надо сделать. Там не на полтинник, там на 28 тысяч примерно, на 25. Я думал, там 2-3 рыбины, как начал вытаскивать. Ну вот, смотри, Нина подходила, да, замдиректора Нина. Ее тут нет. Нина нету тут. Вот она, директор подходил, Татьяна Борисовна. Смотри, вернем деньги за товары, неважно, почему вы передумали. Или мы. Mm, какая вкусняшка Кофе а, Вон, видишь, все пасует Начали, начали проверяться. Да, ну, Что, звоним полицию? Mm? Полиция, звоним Трубку не берем Пятый тут кофе Мои телефоны не здесь я, я для себя-то не могу вызвать, а так? Ну, блин. Они либо сбрасывают, либо трубки не берут, либо сразу бойцы. Короче, туда, блин. На... <чех> <сех> галочки даже поставлены. Иди вишка, да. У <поставлю. сех> <сех> Вода Сургута дежурная часть Сороки. А, Представьте, пожалуйста. Сороки? Сорокин, подскажите, пожалуйста, на юности 8, полчаса назад был вызван участковый, либо оперативно-следственная группа Гордеев вызывал. До сих пор нету никого. Все, я читал вашу информацию. Давайте с дежурным второго отдела полиции соединим. Да был сколько, да, сколько да. прибудут сотрудники спросить. Второй отдел полиции Кулаков. Как еще раз фамилия? Кулаков. Булаков, Подскажите, на юности 8 вызывали участкового, либо оперативно-следственную группу по поводу просрочки? Полчаса прошло, до сих пор никого нет. А, к вам э, инспектор выехал. Выехал? Да. А, тут же ехать пять ну, вы не в первую очередь. Ага. Он сейчас заедет, а, трупы работает и ехал. А он. через сколько он будет? Не могу подсказать. А кто выехал? Участковый, да? Багиров, да. Багиров? Да. Ага. Ну, добро, ждем. Благодарствую. Я его брат, за бешеные деньги брал. Почему? Точно. Я хотел только сказать, как жмур, как за бешеные деньги взял. Что он там, говорим, три часа торговался за него. Видел же жмурки? Я тебя нету там пластин? Как нету, как бизнесмены. Если сумма иска до 50 тысяч, тогда мировой суд. Если сумма иска свыше... А не 500? 50 тысяч. Здравствуйте. Слушаю вас, оперативный дежурный. Так точно да нет нет нет нет так, смотрите ждем. мы ждем на месте происшествия тут один момент надо зафиксировать надо это все будет ну не знаю как то опломбировать в любом случае нужно нужно ваша фиксация Сейчас момент, подождите, я включу на громкую связь. Багиров. В отдел полиции, да, приглашал? Да. Далее. А, Гордиеву звонили, да? Алло. Слышно меня? Да, слушай теперь. Это, это Багиров, да? Да, да, да. Значит, смотрите, мы вас ждем э, на адресе, у нас вот тележка, все загружено, все вещественные доказательства у нас здесь есть. Как мы можем, э, мы же не потащим в ГОМ-2, это все. Но, ну, смотрите, нам когда сейчас... вам сказали, что я нахожусь на другом месте происшествия. У нас, к сожалению, нет машины на такое время, чтобы быстро к вам переметнуться Сейчас я закончу на место происшествия и сразу к вам приеду. Как, как вы сказали, переметнуться? Вы а не... что, меня за слова цепляете, как я что говорю? Не, не, мы вас просим приехать сюда на место происшествия. Я не говорю, я скажусь на место происшествия. Через как сколько... только я тут заканчиваю свою работу, я сразу еду к вам. Отлично, через сколько будете? Не могу ничего сказать, зависимо пробки. Примерно полчаса? Ну, думаю, за полчаса успею. Давайте ждем здесь, на месте. Все ну, хорошо. Благодарствую. <как> Благодарствую. Сколько ты говоришь? Лучше. <как> Опа, переметнемся. <как> а? Что он он Говорит, что, что мы тут говорит, переметнемся, что ли, к вам? <как> По фене начал ботать, я так предполагаю. А у нас тут потоп начинается. Девушки, а можно нам тряпку какую-нибудь? Просто рыба начала таять, я опасаюсь, что это, ну, посетители могут подскользнуться. Под тележку положить тряпку какую-нибудь. Это же опасная ситуация, подскользнуться может кто-то... А, я чего опасаюсь? Что вот кто-то может из детей, из взрослых пройтись, ну, подскользнуться, да. И, и тряпочка вот сюда. Татьяна Борисовна, да. вот сюда бы тряпочку какую-нибудь положить. Ну, я не могу тряпочку вам вынести, это некрасиво будет. Ну, наше дело предупредить, если кто-то подскользнется. Да. Все, ответственность сняли. Это... Осторожнее, это... осторожнее это... ходите, это... скользкий пол. Он бы еще сказал сквозану. Я хочу к вам сквозану, типа. Как он сказал, переметнусь? Сейчас уже есть. Это уже чтобы с малых, с малых лет или приучают. приучают, да, сначала такие баночки красивые для детей. Да-да-да. В Москве уже приехал участковый. Да ладно. Да. 12 минут назад. Что там рыба капает до сих пор, да? Иначе получается да. 28 минут прошло со звонка, полтора часа уже полиция едет. В Питере участковый приехал. Мне проще милицию уже вызвать. Я думаю, как быстрый клиент. А с кем ты связь там держишь? Ты говоришь? В, общем а? в общем чате. А? В общем чате. А, в общем чате. И сколько у нас там, эти, деятелей таких, сейчас, на данный момент? Много сколько человек? 5-6. Больше? Больше? Намного больше. Что, серьезно? Что себе? Вот это да? Че, давай 12 звонить. Жалобу оставлять. Сейчас блокирую звонить. Приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Да. Существует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Какой автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Ладно, я не буду. Другого номера. Приветствует автоответчик. Оставьтесь. Ну все, сто два тогда. Богиров. Вот он, вот он. Здравствуйте. Вы Багиров, да? Да, вы что? Вот примите, пожалуйста, за этот. Заявление? Вы-то кто? Обнаружили прострочку. Вы мне так и не представили? Сейчас я представляю. Вот он. Звонил. Ну, вы же со мной разговариваете. У него фамилию спросили. Я у вас спрашиваю фамилию. Фамилию? Да. Фамилия Берсоны? А Вот там. Общественная Бугаков. организация по защите прав потребителей Рубин Гуд. Дмитрий Витальевич. Прям Рубин Гуд. Прямо Рубин Гуд. Да. Прямо Рубин Гуд так есть. Так, у меня сообщении было, было указано, то, что купили или не купили. Часть купили, часть обнаружили просрочку в холодильнике. Так, а купили что? Так, подождите, секундочку, секундочку, подождите. Нет, так вы его полномочия убедитесь. Сейчас я с вами, с вами разговариваю, подождите. Так он, ну заявите. Ну вы же со мной, я э, Я поздоровался, что я не могу я, поздороваться. Я что, сейчас звонили, да? все разъясню. Ага, я вот. вас сразу уведомляю, что ведется видео, аудио. Фиксация, mm -hmm. протокол. Значит, вот моя доверенность на представление юрлица. Вот, вот, вот мой паспорт. А там что еще? Полностью пакет документов. Встав и так далее. Федеральный закон о поляне. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. есть Будут. Мне это предоставить. что случилось. Федеральный закон о поляне. Вообще это должны Вообще делать. Вообще это делается по просьбе. По просьбе. Вот, я, вот я вам попросил, будьте добры. Ладно. Ошибаетесь, по требованию там написано. Статья 4. Просьба, требования. требование. Большая Вы разница. Большая разница. Фагиров Юрий Геннадьевич. До 0,4 4 февраля? А нет до по 4 февраля 2026 года старший лейтенант полиции оперативный дежурный дежурная часть работы. все ознакомились ну теперь теперь рассказываю значит смотрите были приобретены приобретены продукты фарша и Торт. И торт с просроченным сроком годности. Вчера. Вчера. Приобретены. Значит, есть. Приобретали вчера. Да. да. На то есть подтверждение. То есть чеки. чеки есть. Чеки. Доставайте, а то мне не как бы, это, неудобно. И папку держать, доставать. Ну, так, чеки где? У меня? Пожалуйста, вот. 16 ноября дата изготовления. Ну. А срок хранения написан 30 суток. 16 декабря срок вышел 30 суток можете сфотографировать увеличить там четко видно угу. так. торт вот смотрите литера б написано это является дата изготовления. Тут написано срок годности 7 суток. Это, это по литере А. По литере Б тоже 7 суток. Хотя годен написано с прибавкой 15 суток. То есть вот заблуждение, э, обман покупателя, предполагаем. А чек? Чек есть с собой. Да. Это... Жив приобретенным Да, а это вот сегодня выявлено Сегодня выявлено Расрочен. Примерно 7 рыб На общую сумму примерно 3000 30 тысяч Сейчас, секунду, я разберусь какой-то Так, это спаржа А это на пирог Сейчас, Ой, торт Фотографии есть, могу перекинуть на телефон На что сразу вчера не обратились? Только сегодня обнаружено Заявление вы уже подготовили? Да, в устной форме примите Ну смотрите, когда я задаю вам вопрос Вы говорите, Момент. что Момент. я не буду с вами Момент. разговаривать Разговаривайте, представите Я секунду, секунду, подсказываю, секунду. я его защитник Заяви, что это вы защитник Подождите А что а подождите? Подождите а Это когда я разговариваю с вами, я. Так. вы переводите стрелки на когда... них <свят> По фене начал ботать, я так предполагаю так. Вы переводите стрелки на них, да? и тут же мне задаете начинать. Нет, я работу. ему подсказываю, я с вами не разговариваю. Давайте да, это будем с ним. Хорошо. Ведите диалог со мной, да? Значит, вот пример заявления участковым на магазин. Прошу вас привлечь к ответственности. Mm -hmm. А вот. Я вам дам бланк. Я вам дам бланк. Переклёсток. Нет, нет, нет, момент. Вы дослушайте, mm -hmm. пожалуйста. Mm -hmm. То есть это называется устное заявление. То есть я спрашиваю, вы будете писать заявление или вы будете в устной форме отправлять? Я же вам вот озвучу. У меня есть бланк и принятия специальных устного заявления. Ну, давайте мы не будем сейчас перепираться и на такие нюансы. Ну, ну как скажем, это, мелочи. Не-не-не, подождите. Вот ну, у вас ко мне есть устное заявление, правильно? На данный момент. Я да. сейчас у вас буду принимать по своему бланку. Вы сначала дослушаете, а потом вы сделаете. Твои выводы и Я соотве... могу творите, да, да что, давай не тратить время. Пускай принимает устное обращение, ты просто под диктовку скажешь и все. Ну, давай. Главное, это осмотр места происшествия сделать, сфотографировать витрины и да, под ответственное хранение товар принять и все. Зовите, вы сотрудник охраны здесь, магазина. Директор магазина, пожалуйста, позовите. А? Директор. Директор магазина, позовите. Директор. Юности 8, да? Да. Продолжение. Да? Руководство в работу, в в есть, масло... признаки административных правонарушений 14.4 по РФ и 14.43 Часть 2 по РФ. Требую обеспечить сохранность данных товаров как предметов совершения административных правонарушений. Данный материал направить на территориальный отдел Роспотребнадзора по обвинению. Вот как. Вот такое мое устное. обращение. Всем привет, мы в магазин перекресток на юности 8 город сургут оформляем просрочку вот у нас тут семь рыбин лосося на общая сумма примерно 30 тысяч плюс торт плюс паржа, которые были куплены именно торт и спаржа были куплены вчера просрочены 7 лосося и выявили сегодня Валерий Геннадьевич да? Да, это наш магазин просто продается, наконец на него. Ну, то есть <связь> у нас есть <связь> рыба, которая деклатирует заморозки и падают. А есть, которая заморозка. Она лежала заморозки, просто ее неправильно. Вот правильный стикер, вот, пожалуйста, вы считаете, по... что она непросточная. Однако Биркина рыбе утверждает об обратном. Годен до сегодняшнего ну, числа, потому, до 7 утра. На всех семи рыбах. Я согласна. Но не может заморозка, извинить, изготовлена 22 -го 12 -го годен до 24 -го 12 -го Ну, -го это, это вы объяснение. Не, ну это же правильно. Это согласен, это не покупатель будет разбираться. Роспотребнадзор, пускай разбирается. Да. Я согласна, просто, да, это наш костяк, наша. предпочтения. Все, вот регулярные полиции, уже будем составлять, что будем изымать, то есть в вашем присутствии так будет все производить. А потом сделаем возврат вот, торта и эспаржи, зачисление мало. Мы уже не стали рыбину оформлять. А, возврат, вот, рыбину оформлять. Тогда, а как вы рыбу, не, если вы ее не пробили, как бы? Нет, не в смысле, не через баллы. На рыбу там На это 50. Народ, напишите, как звук, как качество. Тут У нас немножко водопад происходит. Рыба давно уже, сколько, два часа разморожена. Прошу вас привлечь как лестницу акционерного торговый дом телефон. Описываем товар просроченный. Это в принципе в протоколе же, да, будет. Покупатели без масок в зале. Что? Ну, без масок вы находитесь в зале. Каких а нас медицинских? У нас вроде как не отменяется. Давайте с протоколом Но, сначала разберемся с просрочкой с масочками деньги Просто покупайте ходят, смотрят, вы стоите без маски Что? Наденьте маску. Какую маску? Обычную. Обычную? Масочку. А может, средства индивидуальной защиты? Ну, наденьте. Согласно ГОСТу? Вы будете надевать нет? Вы от меня требуете? Я прошу вас одеть. А, просьба отклоняется. Если вы если вы предъявляете законные требования? Тогда назовите, сошлитесь на норму права. подписано. а вы Дело производства, знаете, в образованных человек. Документы подписаны и хранятся у губернатора. А остальные, это документы открытого доступа, они находятся, подождите, подождите, подождите, они находятся на официальном сайте. Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий, не отвлекайся, пожалуйста. Давай с простройкой разберемся сначала. рыба. пожалуйста, все в вашем распоряжении. Ну, судя по этикетке, это лосось. Вы фиксировать будете, где это? Надо витрину сфотографировать, иначе вам Роспотребнадзор это вернет материалы. Надо обязательно витрину сфотографировать. Надо да его не передавать, материал. Все равно вернуться, да? Подождите, подождите. Сначала этот, протокол осмотра место происшествия. Фотографирование витрины. Давайте все последовательно делать. Сколько время? Может, действительно на стол переместимся? Так. Не надо, не надо. Пускай здесь будет. что составляется протокол, да? Mm? Протокол. Да, вот такой цель интересуетесь. Интересно просто. Ну, не надо, я вот разговариваю с представителями. Протокол? Дмитрий. Не знаю, что он пишет. Он, я он, знакомил может... еще. Так попроси, чтобы ознакомили. Спроси да. хотя бы, что составлять, какой бумаги. Я не знаю, что так, получается... Пакетик, заберите вашу. Так, это же простройщик тоже. Его мы его будем возвращать, его не будем взымать. Нет. Ну. Хотите, займите. Не как реквизит. Везде дата стоит 24 декабря, 7 утра, 46 минут. Или 48, что-то не рассмотрю. 46 то есть сегодня в 7.46 тругодности э, истек. Она не вот там, да. Заяви меня, защитником. <кхм> Я тоже <плоди> хочу общаться. <плоди> так как зачем? Ну, если будут сложности, заявим. <смех> Заявить мы всегда успеем. Какие сложности? Пока, да. пока все по, по закону. Пока все нет. в норме да. в Норме права. Вы опять ко мне обращаетесь? Да, вам обращаюсь. Это опять просьба? Это, про требование. это требование. Да. Просто требование или законное требование? Законное требование. Законное требование? Правильно. Сошлись на норму права. Отказывать. Нет, я не отказываюсь. Сошлитесь на норму права. Нет, я не отказываюсь. Нет, это ваше мнение личное. Сейчас закончим здесь. Я же вам говорю, давайте по просрочке сначала закончим. Ну, а вы уже вторую попытку делать? А пойдут, а мне, значит, и вам давно. Нет, если, если вы назовете законное требование, у меня с собой, я одену, не вопрос. Просто сошлитесь на норму права. Там она уже была звучит, была. Какая? Постановление губернатора. Какое? Номер, Но. номер? 320. По-вашему или 320? Точнее можно? Конечно. Если вы попросите ее письменно, да, посмотреть? Нет, я... вы ее в телефоне будете искать? Конечно. Я бы хотел в письменном виде вот. посмотреть. Есть, вот, вы начинаете мне... вот Поэтому сейчас мы закончим. Не, ну вы у человека паспорт попросили, он же вас не отправил в интернет, вы, сейчас, смотрите там. Вот мы ну так я вам о том же. И, И давай... мы с вами будем долго заниматься. В Серьезно? В да. Я не тороплюсь. Звучит как, у... звучит как угроза. Так, стоп. Серьезно. Это по моему мнению. То есть вы считаете, что я вам угрожаю, вы можете написать заявление, я у вас его... Нет, я не, я не считаю, я предполагаю. У -у -у. Так, раз, два, раз, два. Ты не знаешь, а согласно этому постановлению губернатора, рыба должна быть в маске? Ну, я думаю, что нет. Нет? Я думаю, что нет. Но это мое сугубо личное мнение. А если... Я могу и ошибаться. Да? Да. Надо вот вот я предполаг... запросить. Я предполагаю, что там даже такое могут написать. Ну, ну как написать? Напечатать. Напечатать могут. И не подписать. Бумага, говорят, все стерпит, да? Ну, ну да, это же не замороженная рыба, Конечно. которая тает и течет. Здравствуйте. Здравствуйте. Это неправда, никто не отказывался. Закончить? А что у нас это? Замаски в отдел доставляют. Видимо. А? Видимо, да. У ну, вас Есть. уведомляемый гражданин э, полицейский. Видео аудио видео. Ноль ноль двадцать Номер. Будьте добры, согласно федеральному Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Здравствуйте. Будьте добры, номер значка ноль-ноль а как? Базин? Батин. Батин. А как по как по обращаться? можно обращаться? Что? По имени Сергей? обращаться? Сергей Где? Сергей? Да, да, да. Сергей. Кто позвонил? Старший лейтенант. Старший лейтенант ко мне обратился, говорит, оденьте маску. Я говорю, я говорю, это требование или просьба? Он говорит, просьба. Я говорю, вашу просьба отклоняет. Все это записано в прямом эфире. Ну, просьбу я отклонил. Он потом говорит, опять оденьте маску. Я говорю, это законное требование или просьба? Он говорит, «Это, за... это требование. Я говорю, это просто требование или законное требование? Он говорит, законное. Я говорю, сошлись на норму правах. Он, он говорит, по-моему, постановление 320 губернатора. Я говорю, по, по вашему личному мнению или точно. И он не уточнил. Все. То есть, как только он мне назовет, сошлется на норму, на норму права, я, я тут же это исполню. Пока я, я что-нибудь нарушаю сейчас? Я вас не задержал. А, Они... а вас, вам... кто кто? вас кто вызвал? Вас кто не вызвал? Ну, Какая ну, кто меня вызвал? Ну, вам зачем? Ну, к вам, у вас к нам претензий нету пока. Я, я, ты, я, не к вам я к вам все, не обращался. А, все, все. Мы к вам обратились. Вы ко мне обратились, я, да. я вам пояснил ситуацию. Я считаю, что я ничего не нарушаю. Если от меня потребуют, законные, законные требования пределов, у, у меня с собой есть. Вот такая штучка, все. Все нормально, вот. Все есть. Один вопрос. Просто, ну, сошлись на норму правил. Они а личное мнение выражать, понимаете? Что, Что, доставление? Что доставление? Я с напарником разговариваю. А. Доставлять будете? Вы нас доставлять будете? Мы сейчас разговариваем между собой. А, добро. Просто я слышал слово вам «доставление». Поясним, что еще раз? Если что-то нам от вас будет нужно, мы вам сразу все разъясним и поясним, хорошо? Добро, благодарство. Пойдемте. Место будете фотографировать? Мы сейчас куда идем? Место, да, фотографировать? Изучайте законодательство. Общественное место. Публичное. Вы меня. Раз. Нет, вы можете личное место снимать, а меня лично выявить. Право нарушение произведено. И что? Могу им снимать. А ради, снимать Объясняю. Но вы если считаете, что вы правы сейчас, возьмите, подайте жалобу, обратитесь в прокуратуру, напишите заявление на меня. Если вы считаете, что вы правы. Вы? Нет, это, это будет возврат делаться. То есть вы сейчас за собой вообще вины никуда не чувствуете? Пытаетесь мне предъявить за съемку? Да, я собой... Ну, понятно, что вы не чувствуете. Ни ответственности, ни вины. Ответственности? Да. А вот вины нет. Ну, так Потому надо, надо пара наверное... Пара это, не значит, что у него это что Это что? Они туда пошли. Туда пошли куда-то. А вот это что тогда? Это да, это я согласна. Я вас уверяю, мы к вам еще не раз придем и найдем тоже и найдем то же, же самое. Рады покупать. Вот, и найдем то же самое. Так это о чем говорит? Ну как, какое оправдание здесь сейчас? Ну вы сейчас говорите, здесь оправдали рыбу, что вы там обсчитались с номерами с маркировкой. Ладно, а здесь тогда что? Здесь какое оправдание может быть? Это как это, не просрочно Дефростация какого числа была произведена? 11 числа. Он 18 числа вышел. По маркировке оригинального вышел 18 числа. Мы его купили 23-го вчера. Это о чем говорить? За качество, значит, вы не отвечаете. Еще пытаетесь мне за съемку предъявить. Изучите законодательство. Гражданский кодекс, административный кодекс. Там все написано. Да, вот такой, пожалуйста, показываете? В данной морозильной камере была взята замороженная рыба, которая была положена в корзину и вызвана, соответственно, начальник. Отдела и соответственно, Директор. Директор, директор, соответственно, должен орган. Mm -hmm. Так, а спаржи и торт? Они отдельно хранились в другом месте? Mm? Про спаржу и торт. Не будете фоткать? Mm, которые уже куплены продуктами. Да, да, да. да. Спаржа Рыба сегодня торт. обнаружена, а спаржа и торт куплены вчера. Чек я вам показывал. Мы можем, скажем, поднести протокол дополнительно. Или, или, или мы можем, допустим, да. так. Вот, вы специально так хотите? Мы с вами по общательству? Может, загиб. Спаржу, спажу. Не, они их обязаны взять. А, тоже. Конечно. Описание ответственное хранение спажу и торгует. Обратно вернуть. Средства, а мы вернем, их изымите, поместите на ответственное хранение, либо в магазин, либо к себе, ну. а мы потом вернем по у нас же чеки с собой. А, ну то есть не сразу, вот я думаю, сразу хотите вернуть. После, после того, как мы закончим с вами, мы тут же вернем денежные средства по чеку. Угу. Да. Ну, дело в том, что вот эти продукты были и рядом. То есть я не присутствовал. Для... Вот а теперь мы будем со... будете. Нет, я вас просто уведомляю. Что... Да, То есть я уполномочен именно по рыбе, У -у -у. понимаете? Нет, от вас будем брать заявление Пойдемте. Мне, то лично к вам вообще никаких претензий нет. У меня к вашему руководству здесь претензии, зачем людей травить. Просрочка. Телефонное право никто не отменял. Какой телефонный прав? упал. Бывает. Знакомые глаза! Где-то виделись. Раз в год виделись. Но. А вот вас не помню. Даже по глазам. Вячеслав либо Ярослав. А вот фамилии не помню. С вами Гусев был. Налоговый три года назад. Ну да. Сейчас даже скажу, где. В мировом суде. На первом этаже. Да? По глазам узнаю. Когда человек улыбается, у него уникальные эти... Да, морщинки вокруг глаз. Вот я по ним вас узнал. Я вас ввал сюда? Нет. что безумно? пожалуйста. Вы ограничиваете мою свободу передвижения? Я от меня. А я не подходил к вам? Я вот разговариваю В расстоянии полтора метра, все нормально. Социальная дистанция есть. Какая социальная дистанция? В основании чего Не знаю. В народе говорят, такая народе есть. народе говорят? Да. Угу. Я вам мешаю? То есть все-таки вы все знаете, да? И так же, что маску надо надевать. Серьезно? Защитную тоже знаете. Защи... Да? Именно защитную. Не медицинскую, не... не гигиеническую, а именно защитную. Надо здесь защитную маску. У вас? Подождите, давайте с прострочкой сначала разберемся. Мы же договорились. Я, же, вы... я разговариваю, вы мне мешаете. Это просьба или требование? Это требование мое. Отдадите, пожалуйста. Отойдите. Хорошо. Спасибо. Благодарствую. Ну, я усматриваю этот составляющую. Смотрите, может, Серьезно? Конечно. Я так понял, там заявление, да, пишется какое-то? Да. Не, не знаю, на кого-то из вы нас. На кого-то из нас? На кого-то из нас? На кого-то из нас? Что тут написано? подтверждение правил делопроизводства производства государственных органов стандарту ГОСТ должно быть Мне так понял, там объяснения берут. Да. Так, а здесь у нас указано. Это, это у нас указан ГОСТ, который гласит о том, что любое постановление и распоряжение должно быть подписано и Поставлена печать. Бланки документов разрабатываются в соответствии с требованиями, установленными национальным стандартом гост 216 Ну, то есть там печать и роспись должна быть, правильно? Так, точно. Но. Неуполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории. Но она сейчас поменялась статья. При. Э, а, вот, 26.1. Да-да-да, на который существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. А правила это у нас постановление правительства 417. Правила появления. Вот, появления вот. Ну, вот на которых они ссылаются да, по да, поводу. Да. Вот и получается у нас что? У нас получается что нарушен гос. З содержащий собственную ручную роспись, на... должно установить физический Пункт 58. Подпись. Да. Если что, что мы видим, постановление губер... губернатора. Вступает в силу за... Поста... настоящее постановление, вступает в силу со дня его. подписания. Подписи нет? Подписи нет. Отсутствует. Соответственно. Uh -huh. Печать вообще неизвестна такая. Отсутствует uh -huh. цветной герб на титульном листе. Uh -huh. Что говорит о том, что данное постановление губернатора не имеет юридической силы. Uh -huh. Кстати, смотри, слово губернатора прописано, как будто это юридическое лицо. Хотя я вот искал в выписке… Да. Причем с пробелами. Я в выписке «Ягрюл» искал такое, такое название, не нашел. Нет такого юридического лица. Рекомендательного uh -huh. характера. Это что у нас? Это Федеральная служба в, в сфере защиты прав. Просто требнодзор от 11.04.2020. Она в направлении рекомендаций по применению СИЗ. Именно по маске. Значит, тут существуют именно как раз гостовские. Вот. Маски медицинские должны соответствовать госту. Ага. Р58-396-219. Ага. Маски медицинские. Требования и методы испытаний. Респираторы, фильтрующие, должны соответствовать ГОСТу 12.4-294-215. Система стандартов безопасности труда, средства индивидуальной защиты органов дыхания, полумаски фильтрующие для защиты арадуки и так далее. Подождите, а куда убрать? Это же надо, это протокол изъятия и это на ответственное хранение просрочек. Как у вас дела? Отлично. Как видите, работает. работаете. Работаете? Да. Серьезно? Так подождите, работаете или службы несете? А? А иногда работаете? Нет? Вас в полиции не замечали? Часто бываете на Майковском 19, главному это, в вашем офисе? Редко? Но ну, если вы будете там, обратите внимание, там написано, служу народу, служу законам. Они работают по закону. Они не коверкают. Они а не коверкаю, вы же сами сказали, работаете. Что, не так что ли? А? Да нормально все, я что по доброму, по хорошему. Дмитрий, это что такое? Так а что написал бы все объяснения данные в этом сообщении? Я сказал, закончил, не Будь то все ментировать. Помещайте. Пошли к холодильнику. Увидели. Да, да сразу. Есть, зашли и сразу направлено. сразу, сразу направление Видели... на есть. Увидели, на увидели просрочку, да. А, тут... Дальше. Да. Вы как не делали Вы сам не делали. Мы положили картину. Вы положили. Это, это это, это. Это, это, это, это. Я с вами разговаривал. Никто не мешал. Никто не мешал. Вот так я только говорил, не мешайте пожалуйста. Этого достали. Так, получается Вы обнаружили. Обнаружили. Взяли тележку и сделали формат Обнаружил. Татьяна Борисов, моментом покупки считается взять товара с полки. А вот далее ему нужно оплатить.